Так, пошли, пошли. Мы сейчас пьем с Тассуденту, он живет где-то здесь. Вот. Дом культуры, логотип контекст, мне кажется, там. Давай позвони. Слушайте, по-моему, нет дома. Я Демон Паш, это был спит. Паш. паш, паш, паш, паш. всем привет я дима баш это блок speak to bash и сегодняшний наш, наш выпуск посвящен диссидентам кто они такие почему они одиноки и что от них ждать я бессмертный дух кому-то выбил глаз а тебе за это платили слушай вот уже прошло больше 20 лет доил козу и уже не замечаю, там, трусы летят я там Ну, мне кажется, проще всего Я долгое время провел в депрессии, например Я знаю, что это так Ты считаешь себя сильным? То есть, ответ про бульканье в утробе матери не подходит Для того, чтобы завоевать сердца девушек Мне казалось даже, что они сейчас будут трусики кидать Как ты этого добился? 14 лет, когда первый релиз мой вышел. Помню сингл «Петинг» хороший у нас был, ходил, филд-рекордингом занимался какое-то время. Это были пошлости различные. Ну, все мешали, нам было пофиг на стиль. В какую бы сторону хотел переехать? Первая виниловая пластинка у нас Паша из полбина Ренегейт Hardware». Вот тут. А у нас очень много пластинок, включи харизму, чтобы мы сняли трусики и кинули. Тот артист, который помнит свои гастроли, он на них не ездил. Итак, мои друзья, сегодняшний гость моей передачи – это Станислав Диссидент. Станислав а – АК-диссидент, продюсер, диджей и глава лейбла «Aposside а Recordings» из города Санкт-Петербурга. Но эту информацию вы и так, наверное, все знаете. Так вот, встречайте моего гостя Стас. Привет, Стас! Как дела? Очень хорошо. Я бессмертный дух, который воплотился на землю человеком и отвечает на вопросы. Отлично. Слушай, у тебя есть 40 секунд, чтобы рассказать свою музыкальную карьеру. Время пошло. Я начал булькать в утробе матери вот И эти звуки запомнились мне на всю жизнь. Я продолжаю развиваться в этом деле. Булькини. И... теперь еще 20 секунд. Кроме булькини, естественные э, какие-то испражнения тоже потом пошли. Все естественные звуки захватили меня. И я с тех пор, в общем, то аудиал. Слушай, Стас, расскажи про свое детство. Вот где ты вырос? Я родился на Васильевском острове. Вот. Но там не жил никогда. И до сих пор теряюсь. Когда туда попадаю, могу заблудиться, Хотя, казалось бы, ну, там все такие линии прямые. Но загадочным образом я там блуждал. Особенно в каких-то состояниях измененных. Вот. Я родился и жил в Петербурге всегда. В Ленинграде, точнее. То есть... Ленинградом мы можем назвать именно то, что, допустим, дальше московских ворот вот или что-то такое. То есть вот я жил на ветеранов в детстве, и, а также меня отправляли в деревню на все лето, в Пензенскую область. Там, в общем-то, я постигал азы общения с природой. Сколько тебе было лет? Всегда. А сейчас ездишь? Ну, там уже у нас ничего не осталось, в Пензенской области, вот, мы ездили, вообще это превратилось, была такая прекрасная поселок городского типа, а сейчас там просто везде пятерочки, там, магниты, просто на каждом шагу магазины, я не понимаю вообще, а что там люди, собственно, делают? Слушай, а вот когда ты ездил в деревню в детстве, ты к бабушке, да, ездил? Mm -hmm. У бабушки было какое-нибудь хозяйство? Да, конечно. Ты помогал? Нет, я в основном жрал э, все с огорода. А домашние животные? Да, козы. Ты блядь. тоже их ел? Козы. Нет, коз... козлятину я пробовал один раз, это так себе. Такая очень э, усиленная баранина. Даил козу? Нет. И что? А что еще про детство рассказать? Вот, э, в Германии жил некоторое время. Ну, Маленький. мне расскажи? Ну, вот, мне мама переехала, значит, в Гам... под Гамбург меня взяла где-то в 89-м по-моему, году вот я маленький там несколько лет провел э, и потом вернулся уже из советского союза э, в российскую федерацию это было вообще такой контраст сколько тебе лет было тогда я думал, лет 6 да. то есть в Германии ты был шесть лет в 6 лет 6 это так я точно не помню вот или в 5 такое Мел, мелкий совсем был но меня поразило то количество игрушек разнообразие вообще всего вот, скажи, а у тебя вот в детстве тянуло как-то к творчеству? Абсолютно постоянно, да. Что, как это появлялось? Я две вещи любил. Спорт и э, любые виды творчества. Рисовал я не очень. В основном на... это были пошлости различные. Вот, то есть фалосы я рисовал в основном там такие вещи. Вот. Да, да, конечно. И музыка, да, извлекали звуки, как могли из всего, что угодно. Что, будь то по проигрыватель пластинок, гитара или еще что-то. То есть я даже не помню, когда я прям увлекся, но всегда музыка звучала. Давай вернемся в деревню. У тебя с местными были какие-нибудь разболки? Да, ну бывало, да, да, был даже случай, там, значит, это Земечина называется поселок, там Дом культуры, и э, молодежь там на дискотеке собирается, естественно, вот, и, ну, мы-то, мы там тоже с товарищами, хоть и городские, но нас все знали, мы там с детства, то есть мы абсолютно протекции как бы были всегда и что самое интересное вот как было принято тогда на этих сельских дискотеках вообще парню танцевать было западло только два качества может его оправдать если он пошел в пляс это то что он бухой в санину или то что он городской нет, я тогда не злоупотреблял, вот, но э, нас, да, не трогали, но однажды на, на одну из дискотек этих, мы даже там ставили музон, там, с товарищем, вот полу, ну, такой более-менее, который бы подходил всем. И да, какая-то компания тогда пришла, значит, левая, из какого-то там соседнего поселка, вот, и они как бы посмотрели на нас и не поняли, да, что мы вроде как не бухие. Ну, вот. И танцуем все телки, и мы ну, еще и как, понимаешь, по-модному да. Как это было по-модному? Я не помню, как это были модные движения и комбинация движений, да И, собственно, да, и произошел конфликт до такой степени, что мой товарищ тоже, Саша Шульц, он как-то поднял камень в драке уже. Кому-то выбил глаз, этот кто-то оказался потом, что это милиционер. В общем, были жуткие разборки. Но с нас все как с гусей вода всегда было. То есть вы свалили обратно в город? Да, естественно. А в школе ты хорошо учился? У какой был любимый предмет? Много. Но я как хорошо учился, я... Я почему-то дал себе такой зарок, никогда не делать домашние задания. И не делал, ну делал, как и все, там, за 10 минут там перед уроком, что успел. Вот это меня только подводило и прогулы. Вот. Я очень не любил ходить а, в школу. И, собственно, любимый предмет у меня почему-то был география всегда. Вот. Я очень любил географию, биологию. В какую бы ты хотел переехать? переехать прям жить да. я бы на другую планету бы хотел бы переехать Ну предположим другая сторона это другая планета ну так нет есть другие планеты прекрасные где живут тоже гуманоидные цивилизации я туда бурхат например я девушка это был экспект в ваш ваш ваш ваш ваш ваш ваш ну, как это происходило, в рекреации у нас были, в спортивных залах, режет, ну, в актовом зале. Мы всегда за музыку отвечали, собственно, вот, и мне сложно, ну, то есть, опять же, каким-то образом пытались насаждать нормальный музон, но в то же время все равно ставился и, там, я не знаю, что-нибудь типа группы «Мираж», там, и так далее. или что девчонкам нравилось. А тогда. что нравилось? Да? Вот, вот я, я пытаюсь, руках. ну там, там уже такое пошло. то есть это, это какой год был? Вот я не знаю, ну я всегда, вот, ну допустим, возьмем там какой-нибудь год 99-й, там 98-й, что у нас тогда было популярно? Руки вверх. Руки вверх, я тоже так подумал. Вот и малыш, ла ла ла, -ла, -ла. Давай. Ну что же это студент, игрушку новую нашел, угу. не думал, да, это гениально. И девочкам нравился, я помню, мама, я русского люблю. Помнишь такое? Да, было такое. Да. Да, вот, ставили такое. Или мама, я полюбила бандита. Еще да. была такая. И не подставить было продиджи, там что-то такое. Ну, аккуратно, аккуратно. Потом уже можно было, я помню, продиджи наконец-то все прохавали. А тебе за это платили? Нет. Преференции особо не было. Весь прикол был в том, чтобы поставить нормальный музон. Я это был спицу баш. Небольшая ремарка, когда мне было 15 лет, в одиннадцатом классе и в 10 я вел дискотеки. И мне за них платили по 10. О -о -о, все -то, времена. то да. не, ну я, я, я... <laughs> Это был 96-й год примерно. Вот мне за нее платили там около 10 рублей за одну дискотеку. Которую что три часа, и дискотеки тогда я было не очень модно вести. Потому что когда ты ведешь дискотеку, все пацаны. Зажимаются с девочками, танцуют, либо пьют за спортзалом. У тебя так же было? Мне ну, да. не было обидно, что все тусят, а ты музыку Слушай, вот уже прошло больше 20 лет. И я иногда думаю, что даже хорошо, что они не слушают музыку, потому что они не доросли. Как Станислав mm -hmm. начинал свой путь как диджей? Да, может, и были когда-то, но у меня много было псевдонимов там такие какие-то. У меня был э, токсикоз. Я был. И Хоха. Почему Хоха? Хоха – это персонаж из передачи «Большой фестиваль», помнишь? Бо ботинок. Так. Сказали, что мы, если ведущий будет ботинок, я несколько смутилась. Соберись, братан. <смех> ну, когда узнал, что это легендарный Хоха… Со школы есть какая-нибудь история интересная, прям со школы связанная? Да, я ненавидел школу, ее ненавидел э, вообще сам институт именно где приходится подчиняться кому-то я бунтовал всегда и соответственно меня дичайше школа не устраивала какая бы она ни была вот. и мы регулярно устраивали всякие теракты там я думаю что и ты тоже то есть мы разбивали окна там а заливание бокс бокситной смолой дверей чтобы никто не попал зимой примерно вот мы помню делали это вот. И, ну, самые веселые, это связанные, даже не веселые, может быть, просто самые запоминающиеся и в какой-то степени травматичные. Это все-таки связанное со спортом. Когда я занимался спортом, я занимался волейболом и футболом. Вот. И вот пос иногда после проигрышей мы серьезно потом забивались, после выясняли отношения. Ты был победителем или... Да по-разному, по-разному. Бывало, был, бывал и бит. <смех> <смех> Ломали что-нибудь? Да нет, так, на нос, может быть, только. Я не знаю, сколько раз в жизни я ломал нос. Такое. вот, и вот эти уличные драки, вот они как раз мне почему-то и запомнились. Я вообще раньше был, как помнишь, война субкультур. Вот, тоже. Но я был непонятной субкультурой. То есть меня, видишь, как бы шли диссидент. Это еще кроме инакомысливо, еще. А, такая проблема идентификации то есть как бы такой человек которого невозможно идентифицировать и вот я собственно и был такой наверное странно одевался но больше всего был похож меня так определяли как ну наверное кислотник или рейдер у меня до сих пор остался этот носок с радиацией вот я таким чудовищем ходил и непонятно было по крайней мере в районе где я жил там не было этого распространено то есть это ветерки сам ну, сосновая поляна то есть это вообще настолько такой глубокий ленинград и в, в, там как помнишь там да ну, чтобы там не, нужно было знать там, 10 рэперских групп как 10 меня... металлических я перечислить перечисли в тех времен нати байныча оникс Cypress Hill люблю до сих пор, потом естественно Ранди МС, потом э, значит МС Хаммер какой-нибудь. металлический Ну вот опять же на то время. Сейчас бы я назвал 1066, конечно групп. Вот. На то время, конечно, да, металлика, может, коррозия металла, э, там много было. Какая коррозия металла любимая песня? У меня э, ритуал сажения трупов. О, хорошая песня. Да, хорошая. А Мне нравилось время остановить и поезд, убить и Прекрасная, да. Сейчас вот э, как раз э, э, Боров. Кощей и еще забыл третьего, классический золотой состав коррозии, они паука. без паука. Без паука да, они как коррожен называется И вот они там старые песни лобают, очень круто. Слушай, ладно, вот ты закончишь школу, у тебя был выпускной? Угу. Я на него не пошел и пошел в клуб. Потому <с что я играл, по-моему, в пятницу даже. Я начал выступать там, типа, в клубах и так далее. Я думаю, что это в году в 2000 произошло. Было мне вот там 15. То вот. есть 15 лет можно было спокойно пойти в клуб в 2000 году. Ну, я высокий такой был, меня, в принципе, допускали, да. Я очень рано. И получается, это, в принципе, 99-й год. То есть мне было 14 лет, когда первый релиз мы вышел на кассетах еще. Могу заметить, что в 2000 году и далее можно практически было все. Об этом вы можете посмотреть наши нашей записи старых кассет, где мы выкладываем. Всякие видео со старых рейвов. хай hey, хоу мои друзья! Я Дима Баш, это блог спик 2 баш И опять у меня ламповая рубрика записи со старых кассет. И как вы думаете, что за моей спиной? За моей спиной находится мало арена юбилейного. Где 1 июля 2005 года... Была вот такая вечеринка, назывался Global Diamond Base. Я баш, это баш, баш, баш, баш. А, Слушай, после школы ты же пошел куда-то учиться? Да угу. учился и куда? Нет, я пошел в кино и телевидение учиться и как бы там пошло уже такой замес что Постоянное выступление, я вот недавно открыл какой-то свой старый сайт прикольный, который я еще, значит, емейли написал руками. И там было расписание, где я играю, И Вот просто там три раза в неделю обязательно где-то выступал. И вот так вот это продолжалось годами. То есть, я, я не знаю, учиться было совершенно мне влом, поэтому где-то с третьего курса. На какой курс ты пошел? На звукорежу. Звукорежиссером, да, ты пошел учиться? А ты мастер только сам делаешь? Нет, ну я могу делать сам, но мастеринг вообще этому там вряд ли учат, во-первых. И это была не музыкальная звукорежиссура, а звукорежиссура кино. Вот, я еще работал в кино тогда, подрабатывал бум-оператором звуком. И, собственно, в общем, я работал, и я даже документа тут не забрал, может быть, типа, когда-нибудь. Вот, и да, был плотный график выступлений, был вообще угарно, я, думаю, был молод. Плотный это на сколько? Ну, вот я тебе говорю, три раза в неделю я, или если я куда-то улетал в другие города. Это года где-то были 2002 и далее, да? Вот у меня дебютный альбом вышел в 2000 году, потом в 2003 сольный, вот первый диссонанс, потом вот у меня Астромон в 2003 году вышел. И вообще когда история с этим... А, и в 2002 году, в следующем году будет уже юбилей 20 лет, когда вышла первая винилая пластинка у нас Паша из полбина Renegade Hardware. И вот тогда пошло очень сильное движение, пошло эм гастроли и все такое. Немножко поговорим о твоем кино, ну как, ты же в кино же снимаешься, Да. и всем говорили, вот фух, так уходил, правда или нет, разве его, говорят, что у тебя папа был бандит, и он тебя подвинул на это так? Только благодаря папе, потому что он какие-то там бандитские подвязки имел на фильме, и поэтому перестал Бандитские? Ума... Да почему? Не знаю. <laughs> слух такой ходил. Uh, у меня отец чемпион СССР, uh, по-моему, по дзюдо. Он был дзюдоистом крутым. Uh, приехал в Ленинград, и он поколение нашего президента, между прочим. И, они, то, и он тоже занимался дзюдо, но они в разных клубах были. И тогда, в 90-е годы, спортсмены были, собственно, это такие особенный вид гангстеров. Вот они стояли на входе в малочисленное количество клубов. Вышибалы вот. так называемые были. Вот. И вот у меня отец работал в одном заведении на парке Победы. Роза Ветров называлась, очень было престижно, туда хрен попадешь, вот, и моя матушка, красавица, ну, в общем, там с ним познакомилась, вот, он сходил туда тусоваться, и я получился. То есть, благодаря Розе ты получил и дзюдо? Ну, дзюдо, да. А что касается, вот, и, нет, отец просто мой... Параллельно работал постановщиков только каскадером особенно, вот, на, на Иммилленфильме в частности. И у, я всю жизнь тоже мотался с ним там, и на съемки. И на, сама студия Иммилленфильм для меня как дом родной. Я по этим коридорам там мелкий шастал. Это кафе всю жизнь буду помнить. Столовые раньше было. Вот, еще это так выглядело. И сейчас это не лучше. Но это, в то время это вообще пол какой-то как, такой блокадный вид был. Ну, так. Не, сейчас там ремонт сделали, там а, уже да. все лучше Сейчас получше, но есть еще закутки такие Так ты снимался тоже, как эскадет Я-то снимался в эпизодах и всегда там и, и постарше, когда встал, да, я начал выполнять руки Сзади! И как бы сейчас до сих пор я продолжаю это делать. Я не могу сказать, что я какие-то там сверху ä, сложные выполняю трюки, но драки постоянно меня убивают. вообще драки убийства — это вот моя emploi. самый сложный трюк который ты исполнил? Ну это взрыв я помню я играл фашиста в выборге мы снимали фильм про войну и я, фа, вот у меня была одна из сцен что я иду и подрываюсь на мине и вот пиротехники заложили значит специально как бы бутафорский мину и там приложили землицы, и так хорошо удобрили. Я, в общем, взорвался, у меня все это полетело в глаза. Вся эта грязь, я думал, я ослепну. вот, но мне промыли потом. А какие еще только ты вспомнил? Ну, есть поделки. Я не умею водить. И ей, ей есть падение с разных высот. Вот. Не так, чтобы уж очень высоко там. Но... Вот папа у меня порыгал в свою молодость, чуть ли не сошпили Петропавловки. Ничего себе. Вот. и себе. Вот он, он крутой, каскадер, и сейчас он постановщик трюков. И вот да, это действительно поблатую, соответственно. Я... Вот. Плюс я всегда был парень спортивный. И, в общем... Тебе платили за это? Да, это. Сколько? Сколько? Это вообще такой довольно неплохо оплачиваемый труд. Ты кого-то заменял из знаменитых? А, из знаменитых? Да. Я, честно говоря, очень много участвовал во всех сериалах наших дебильных. Извините, пожалуйста, это же наш хлеб. Но они дебильные, тут просто в том плане, что они все об одном, вот эти все ментовские разборки. Встреча назначена. Ну, разумеется. Герман. На сегодня все встречи отменены. Вынужден вас обыскать. Понимаю. Служба. Что-то спросил самый сложный. <смех> заменял кого-то. А, заменял... да, вот -за и цены. там периодически, да, я кого-то дублирую, но и, может быть они и звезды, но я но... Но к... Ну вот, например, улицу разбитых фонарей, я вот, например, Нилова там дублировал. А такие есть смешные, там какие-то задачи, там я, что он стоит с кружкой пива и какой-то снайпер ему стреливает в эту кружку пива, он взрывается. А это был ты? Вот это был я, да, вместо него, допустим пиво да вот и такие вот технические вещи ну и чаще приходится работать с так называемым страховщиком то есть я слежу за установкой страховки самую тоже помогаю делать там собираем коробки и прочее прочее какие-нибудь интересные дикие истории связаны с твоей каскадерской деятельностью? Ну, там как раз вряд ли что-то дикое уж прям совсем можно вспомнить, потому что как раз вот эта наша каскадерская группа, она отличается тем, что мы стараемся все просчитывать вот просто до миллиметра. Вот, и, в общем-то, вся основная задача наша заключается в том, чтобы никакой дикости не происходило. Произуществ никаких не было? Да нет, они бывают всегда технически, как бы и травмы бывают там, да, но... То есть вот, например, мой отец даже старается не приглашать исполнителей, дикоэкстремальщиков диких вот То есть, э, не бывали там случаи бейсджеймпирами например там с высотных зданий э, прыгали и так далее вот очень много паркурщиков с нами работают бывших в общем человек должен быть гибким ответственным и не, не настолько безбашенным, как все думают. А, слушай, ты говоришь, что лучше всего тебе получается притворяться мертвым. Тебя убивают. Да, да, да, да. Притворись мертвым сейчас прямо сейчас. Я дельбаш, это был баш. Съемки в фильме. Давай поговорим про Сапко. Фильм. Да, это такой проект. Несколько лет назад мы поехали, снимали документальный фильм, потерянных э, различных э, монастырях, которые были в различных войнах сра сравнены с землей. Вот в Новгороде велико много, множество такие какие-то храмы, старинные совершенно. И вот как сценаристы совместили рассказ про эти, э, значит, все бывшие достопримечательности, про те летописи там. То есть это вот Пушкинский дом организовывал э, наш филологический институт. Вот по древним летописям мы там ползали везде. Вообще энергетика потрясающая. У некоторых мест просто чувствуешь свет какой-то внутренний. И как-то параллельно еще шла линия с Садко. Вот я ходил по этим местам, меня приодели, борода еще в бороду как-то покрасили там что-то. Вот, и я, собственно, у меня даже, по-моему, слов не было. Я везде ходил. Просто ходил и молчал. Да. А он уже вышел? Нет, я думаю, нет еще. Они Там что-то, на, на, как всегда, на стадии постпродакшена зависло, но надо узнать. Я, честно говоря, может быть, процентов... Всего 20 из всего того, что я где снимался, видел сам угу. Слушай, ты считаешь себя хорошим актером? Нет, нет Нет Если бы тебе предложили главную роль, ты бы смог бы... Себе... Ну, если бы это, если бы характер был... Ну, как бы если бы мне нужно было играть себя и, как Вообще не играть, это по-хорошему да? То есть, если бы была такая роль, где бы я был... Камео. А? Камео. Ну, не совсем, а, ну, вообще, персонаж, чтобы был органичен со мной именно лично, то в этом случае я бы, я бы мог быть актером. Ну, это уже не лицедейство, это как такое другое. А чтобы быть хорошим актером, ну, либо нужно действительно какое-то образование, вот, раскрепощенность какая-то нужна особенная. Я ее не обладаю, я раскрепощаюсь по-другому. Если тебе предложили бы главную роль, как ты сказал, сыграть похожую на тебя. А какой ты? Вот как ты себе? Опиши. Какой твой герой должен быть? Какими обладает качествами, которые ближе всего к тебе? Ну, мне кажется, проще всего. Вот я долгое время провел в депрессии, например. Я знаю, что это такое. Вот я мог бы депрессивного человека сыграть легко. Хмурого. Стенает, жалуется. Ты считаешь себя сильным? Да. Ответственным? Но. бывают косяки. Умным? Не знаю. Надеюсь, да. Стас, расскажи про свои первые шаги в музыке. Как ты начинал и когда? То есть, ответ про бульканье в утробе матери не подходит? Подходит, это первые шаги, а дальше вот. Ну, более осознанные. Ну мы, а, я переехал на Пулковское шоссе, и там ну, вот пошел новую школу, и мы там как раз с Андреем Аспектом начали собственные проекты создавать, пытались просто из чего угодно сделать музон, то есть там переклеивание кассет, делали лупы таким образом, играли на гитарах, у нас было изобретение бум-гитара, значит по ней игралась карандашом или ручкой. Вот. И вот мы так вот мы каналы записывали, именно вот параллельно ставили несколько магнитофонов, чтобы они одновременно еще заиграли, но это просто жуть. И у меня появился секвенс Роланд такой, потом покажем его картинку. Я на нем уже, уже начал осмысленные вещи делать где-то вот как раз в девятом году. В 198 я упражнялся. Это просто вот такой вот небольшой вот коробочка с, с ЖК экраном. В то время там вообще, я не знаю, это стилус, по-моему, называется или что, но там таким карандашиком. Какой год? 98 где-то, да. вот. И собственно на нем да записи сохранились тоже на кассетах у меня вот у нас вот мы даже думали с андреем как там называться вот и мы а, назвались нирвадиджи помню вот что он любил нирвану больше нирваны и продиджи да вот и у нас такие были синглы к альбомы помню сингл петинг хороший у нас был потом ну, в общем, интересно. Мы делали обложки, первую, первую кассету, помню, продали мы товарищу, вот, на почту сходили, сделали ксерокс, ну, тогда было это непросто не сделать И вот у нас был тиражи даже, какие-то кассеты. А записи остались? Ну, вот некоторые, да, некоторые, да. Но это есть... такое что-то безумное. То есть, ты звук извлекал из чего? Из чего? Из Так вот, ребята, сейчас я дам инструмент Стасу, сейчас он будет извлекать звуки. О, а мать! Можно быть? Так, это у нас бочка тогда будет? Поглуше. Да не, я перкуссионист из... Мне кажется, это какой-то чувак из Египта, Те, кто был в Египте, поймет. Первая программа, в которой пописать писать музыку Вообще, было какой-то такой у нас э, стереотип, что значит, компьютеры дают пластмассовый звук совершенно не true и мы старались все, то есть у нас какая-то техника была невероятная то есть мы пошли в клуб это тоже какой-то такой, типа ДК у нас было там и я там теннисом, кстати, еще занимался, кроме всего, и там кружки, кружки, и вот там был пульт, хороший пульт, но он занимался тем, что, то есть, он его использовал в качестве закладки дырки в столе как-то, вот он вообще, то есть, мы его оттуда подрезали за какие-то мелкие прайс. и он, кроме всего прочего, выдавал какие-то такие дикие искажения. Вот, мы все это дисторшн, мы пытались сделать что-то типа Аффект Ствин. Ну что тогда мы слушали? Ну что все мешали, нам было пофиг на стиль. Все очень зависело от того, именно что мы слушали в тот момент. А, а тогда, как ты помнишь, очень пышно цвело пиратство у нас. И, в принципе мы доставали все. На московской был такой... Небольшой, значит, маленькая комнатушка, как табачная лавка, только там по всем стенам, значит, были списки э релизов. Ну, ты выбираешь, даешь свою кассету, они за, за, за мелкий прайс его записывают. Вот, вот, вот так вот мы доставали там совершенно какие-то концертные, да, ну, в общем, у них была большая коллекция. И все, я весь варп практически, у меня тогда был там, я не помню, Ninja Tune, там. Всю вот, вот доставали то, что, а представляете, же интернета не было, да, то есть вообще это будут ценности великие. Вот тогда пластинки еще не начали возить, то есть не было там ни базы, там не так, что еще у нас там пластилин был, что такое Ну вот, пластинки тогда еще не, не, это было как... бумер даже был магазин еще пластинок Позже, да, да Мекка у него Мекка, да Вот там мы уже покупали, да, но это было позже И тогда, да, но все равно пришлось перелезть на компьютер, конечно Вот программа это была Это был Кейк Вок, вот я начинал, Эйсит первый Фротилупс, помню, попался когда-то. И так вот он и остался, в принципе, до сих пор в fl Studio. Родина. Слушай, а правда, что первые три альбома диссидента басы были накручены на стандартном приложении 3 Триос Икс? Реально, да? Да, Диссидент. да. Нет, это правда... А что, это нормальный синтезатор? Вот тебе три осциллятора, пожалуйста, три генератора и... Синтез как синтез, для такого не сильно хитрого баса, в принципе, нормально хватает ну, Можно выпендриться А где сэмплы был? Да вот сэмплами как раз было тогда проблема, то есть естественно Тоже покупались какие-то диски, э, какие-то библиотеки, но, ну мало Все резалось, э, воровалось с другой музыки. Не ходил с диктофона, не записывал? Да, записывал Я когда работал в кино на звуке Ходил филд-рекордингом Занимался какое-то время Ну вот, но это не такой веселый. Понятно, слушай, расскажи про первое поступление на публике Как диссидент Да, как диссидент Ну вот у меня была группа диссонанс там творческий степ-коллектив тогда называлось, тогда еще первая кассеты «Респект», вот на втором сборнике выходила песня «Хэлло Луис». И мы с ребятами объединились, у нас была такая живая команда, прямо банда. Мы играли, старались там, у нас драмашины, какие все все брахло, которое у нас было, мы тащили, даже на басу Андрей играл, МС Аким, «Царство небесное» был. Вот. А как диссидент я, наверное, в мане стал играть, диджей-сеты уже не лайвы с пластами небольшого количества у меня там было, кого-то брал. Не боялся публики? Никогда. То есть пофиг был? Нет, я, я, я, всегда, я постоянно ходил на дискотеки и в клубы, и вообще наоборот было... Ну, как бы, во-первых, что тут скажешь? А ведь и для чего все это делалось? Для того, чтобы завоевать сердца девушек. А что так можно было, что ли? Нормальный молодой человек занимается музыкой ради этого. Ну, ну то есть страх, э, страх, страсть, изобретательство и манипуляция, значит. Так вот к чему это все пришло. Баш, баш, баш, баш, баш, баш. Баш. Небольшая ремарка. Года два назад в клубе опера Стас выступал на мероприятии Time of Night, и танцпол был внизу в подвале. Кто был, тут понимает, о чем я. И многие люди офигели, когда стал Стас стал играть. Многие побежали, девочки, все побежали на танцпол и стали кричать «диссидент, диссидент, диссидент». Мне казалось даже, что они сейчас будут трусики кидать. Как ты этого добился? Не, ну это природная харизма. Вот Она, видимо, работает иногда, когда хорошее настроение. Включи харизму, чтобы мы сняли трусики и кинули. Ну вот опять же для этого нужно в особое состояние впасть. Такое полутрансовое, медитативное. А, ну, это удивительно. Я-то, видимо, не слышал, что они кричат от трусики. Видимо, я уже настолько привык к этому, что и уже не замечаю, там, трусы летят. — Коллекция есть? — Вот не собираю, надо было. А, — Слушай, вот когда ты стал писать музыку, у тебя стали треки получаться, ты куда их рассылал? На какие были? Да, это было, на самом деле, не так просто. То есть вот на иностранные лейблы, если посылали, посылали, диски, там это пока дойдет, там, по, по, по обычной почте. Вот, ну и слава богу, если там кто-то откликался, просто хотя бы фидбэк какой-то давал. А так вот ну, мы раздавали, естественно, всем кассеты, которые. Кассеты, диски людям, которые в диджеям небольшому количеству, которое у нас было. Там. Федя умер, я еще сей, кассеты таскал, так с какой-то странными записями своими, которые не на компе еще сделаны. Вот там. Не мог... Я видел растерянность на его лице. Когда он... А я очень обижался, что он не слушает. Я понимаю теперь, что приходилось через что пройти. Первый лейбл, на котором ты выпустил первую пластинку. Пластинку, вот там. Вот тут у нас очень много пластинок. Очень много пластинок. Если я говорю много, это значит очень много пластинок. И очень много, много пластинок. Вот это вроде все, да. Ну вот не, не все просто. Ты вот расскажи про знаковые. Не, не, не все. Это... Вот это интересно. А, это микрофанк наш, это прекрасный лейбл Бопа. прямо вот это два релиза еще один есть такой тоже цветной но у меня этот альбом андрей вот это вот ты да это то что я обложку делал волн рекординг а вот это на офшоре хорошая обложка мне нравится сошить of silver scary с американский лейбл это вот, это, это. вот это первая моя пластинка на сборник Ренегейт oh, Renegade Hardware. Mm -hmm. У Устался Диссидент на Renegade Hardware. Mm -hmm. вышла вообще первая пластинка а Трек назывался Пол а, и Диссидент Пол сейчас в Америке живет и работает на Spotify, насколько я знаю А вот она Да, трек офигенный, он даже сейчас Да, он даже он до сих пор котируется да. Нифига себе. Я даже этого не знал. Очень много всего. Ну, ты считаешь это достижение? Ну, до тот момент, я вообще... Ой, на тот момент, давай их туда куда-нибудь. Вот так. На тот момент, да, я это... Я, я очень... Ой, я прямо витал в облаках. Да. Ну, для тебя прям вот это ух что да. тебя подписали на Renegade. Да, это было. Ну, это, конечно, спасибо благодаря Паше, потому что он тогда уже а, подписался с DJ Трейсом э, на Decipher. И <coughs> у него уже были нормальные подвязки. И тогда уже интернет был худо-бедно, на, на диалапах там работал. И мы уже там... Ну, ты считаешь себя хорошим музыкантом? Да. Кстати, в 2003 году был SPB DNB Awards и Stas Диссидент. Вот, немножко покажу занял как best альбом лучший альбом 2003 года по мнению спбдмб голосование было проводилось на многих мероприятиях и это действительно голосование не как сейчас в интернете там был не поддел там были анкеты где каждый заполнял свое мнение расскажи вот про этот альбом 2003 года что ты получил статуэтку да астромод я могу его взять там мод да это один из лучших альбомов да, вот тогда, да, вы устроили как раз вот это мероприятие прекрасное, и у меня, видимо, просто кроме меня там особо никто ничего не выпускал. Нет, там много у нас было, много было что. У нас был лучший продюсер, лучший альбом, лучший сингл, лучшая вечеринка. Там много-много было номинаций, все можно посмотреть. Также стал он в 2003 году лучшим продюсером и лучший сингл. А что за сингл у тебя был в 2003 году? По-моему, «Стигмата». А, «Стигмата», да, он хороший очень, я помню. Да, вот такую вот э, мрачную музыку я тогда писал, как, в принципе, и сейчас. Вот, а вот в 2004 году стоятка была поменьше, и он только лучше продюсеров, и все. А все остальные, я помню, взял без дофига, Респект, и многие-многие-многие другие. Так что очень скоро у нас выйдет, наверное, видео, записи старых кассет. Не пропустите. Вот. Заграничные гастроли. Куда ты ездил, и как это все происходило? Да, как у всех, первые какие-то выезды были, естественно, в Прибалтику, Украина, Беларусь, все как надо, Крым, ну и вся Россия, вот я опять же вспоминаю то, те расписания, которые у меня были, то есть это я был в Магадане, самое далекое, вот, ну и вот и был везде, в Сибири, в Новосибирск, одно время прямо в Академгородок, это моя любовь. На... А за границей? Помню, по мы, мы сняли какую-то квартиру в Академгородке мне, чтобы я там а поспал после вечеринки. И как-то как что-то мы там за автопати строили, и приехала, а, да, значит, хозяйка этой квартиры, вот, и все валялись в Лешку. я кое-как я ответил, что то что, что я юрист там начал их прогонять, там, что вы не имеете права нас тут угонять там пока... статьи из головы достала, вот. Я, так и вопрос был в чем? За а За границей, да. А вот прям за границу именно. Вот я, а первая за границей Польша была, Польша, да. В город Ольштен э, съездил, потом в Варшаву оттуда и потом еще. Выступал пару раз тоже в Польше, особенно в Кракове мне понравилось, где живет наш друг Миша, Миша. Риди. Привет ему. Были да, Миша Риди тебе привет. И потом я в Амстердаме играл, потом в Германии я играл в Кельне, по-моему, или ездили мы в Кельн просто. Где же я играл, где же я играл? А Липцы, Липцы по так, да. И э, еще где? Ну, э, в общем, должен был в Штатах играть, но, к сожалению, виза там, с визой не очень. То было бы. Ну, я думаю, что все впереди еще. Я думаю, да. Ты очень поляре на Западе. А есть какие-нибудь истории с гастролей интересные? Вот надо было подготовиться. Потому что что не гастроли... Ну, я так скажу. Тот артист, который помнит свои гастроли... Но он на них не ездил, видимо, вот, потому что, ну... Сколько ты стоил, чтобы тебя позвать? Ой, да я не помню, часто, может быть, даже и нисколько. Ну, вот смотри, чтобы сейчас позвать диссидента на свое мероприятие, сколько это стоит? Сколько это стоит? Очень-очень большой список. Ну, сколько вот стоит, чтобы позвать на корпоратив? А, на корпоратив. На, корпоратив. Да. на корпоратив дорого. Сколько? Да я не знаю, правда, 20-30. Муся 50, сколько? 50-10. То есть тебя можно купить. Да, да. Ну такой, такой, такой вот у нас вот капиталистический мир. Что все покупается и продается. Но я не знаю, чтобы я играл на корпоративе. Вот у меня грубо битый сектор, вот там можно было, бы, да, что-то спеть. Я это был спик.